Я пойду, я пойду, тока чика е ок Клайка чайка елку. Это где-то, о я протирал ну Я поняла про все, все,